Друзья, всем привет! Часто, довольно-таки часто, особенно российский рынок у меня спрашивал Что ты считаешь про вот эти материалы? Какое твое мнение? Мнения у меня про него, про этот материал нет никакого Потому что я попросту им не работал И вот на днях со мной связалась э, компания украинская Которая занимается разными материалами И сейчас начали ввозить материал Юр. И они сами мне предложили попробовать я выбрал для себя Вот такой вот ряд материалов Это два лака ХС и УХС Кислотный грунт, эпоксидный грунт Грунт мокрый по мокрому И грунты наполнителя Они дали мне Далее техничку И теперь в серии видосов На живой работе я буду Пробовать, смотреть Говорить свое мнение что понравилось, что не понравилось. Что бы, допустим, хотелось, может быть, другого. Ну и так далее. Сегодня, в этом видео, мы попробуем грунт мокрый по-мокрому. У меня есть пластиковый бампер, подготовленный под грунт мокрый по-мокрому, как я обычно это делаю. И какой-то из лаков. Не знаю, или ХС, или Утро ХС, то есть что-то выберу. Посмотрю, проверю. Приступаем. По техничке мокрый по мокрому мокрый по мокрому 505 грунт 220 твердитель и разбавитель 110 будем мешать по объему 4 к 1 он идет у нас интересно мокрый по мокрому первый раз такое вижу по весам хорошо что указано время вязкость время жизни в течение часа при 20 но сейчас жарче почти тридцатка Поэтому у нас нет особо времени. Дюза и 1.3 возьмем. Один слой. Но ну, на бампере у меня будет два слоя. Но я возьму выкраску, чтобы померить, сколько у меня с одного слоя получится. Влажность, трата сушка, полчаса. С ХС-отвердителем 20 минут. А, 222 отвердитель. Ну, у нас будет полчаса. Я оставлю чуть больше, как обычно. Пусть хуже не будет. Значит, 4 к одному реально первый раз вижу живую именно грунт мокрый по мокрому 4 к 1 баночка хрен открою обычный светло-серый ну комков на дне нет я ее только получил с новой почты может растрясли пока довезли Но обычно мокряк когда открываешь то туда тык, с донышко такой комочек когда он постоит хорошо так, хорошо его вымешиваем так далее берем стакан я не знаю расхода его поэтому сделаю себе ну так знаете чтобы наверняка и не ходить не, не размешивать это у нас тестовое можем себе позволить гульнуть отвердосик посмотрим как отрывается нормально отрывается потому что иногда есть проблемы с этим делом есть и О, уже заляпал и один разбавителя то есть разбавителя 25. Да ⁇ п твою мать, блядь. Захочешь вскрыть, не вскроешь. Так, это у нас было 5, 5 и еще 25. Отлично. Опять же, хорошо вымешиваем. А грунтом по пластику я уже обработал. Единственное, что я не, не уточнил, есть ли у них грунт по пластику. Но я думаю, есть. Просто я что-то за него не подумал. Взять и его проверить. Так, сравнивать я его буду с эталоном качество проверенного для себя. То есть я знаю, как он растягивается, я знаю, как он наливается, как он заливает э, риску в пластике, если она есть. То есть для меня это будет ориентиром. Цена, правда, очень разная. Но, тем не менее. Что-то он жидковат. Реально, он как-то... Как-то он жидковат. По его пропорции рекомендованы так. Наносить я буду с голы дюза 1.3 башка Клер. Так, вот наш подопытный. Он уже отгрунтован адгезионным грунтом однокомпонентным прозрачным, я пользуюсь прозрачным сейчас мы будем на него наваливать, ну наваливать буду два слоя с промежуточной сушкой потому что он готовился под мокряк с ремонтом, там где сильный ремонт подгрунтовано все остальное просто выдрано очень грубо наждаком Уменьшим подачу себе. Давайте так на два с половиной оборота. Жиденький-жиденький, а так падает капелюшкой крупненькой. Поэтому не исключено, что там. Может быть и 30 очка. Ну по нанесению пока что Никаких претензий Грунт как грунт Сейчас 5 минуток и еще один слоечек кидаю Так, ну он еще местами Мокро-блестящий Но я так вот тут пробовал, подходил Как бы 5 минут Хотя бы уже не тянется за руками А в камере 27 градусов То есть сохнет он По моим привычкам Чуть-чуть подольше Так, ну теперь оставим его на часок. Я тут вижу, мне ребята оставили подарки. Вот дырка в пластике, надо будет убирать. Покажу, как я убираю такие вещи заодно вам. Вот сверху дырка в пластике. Ну это именно скол, не расчуханный, очень глубокий скол. Ждем, пока высохнет. Так, посмотрим спустя час. Ну, подсох в принципе. Понятно, что сколупаются, если потянуть. Теперь у меня задача пройти по сколам, как я их заделаю. Однокомпонентная шпатлевка. У меня это сикинс. Ну так значения не имеет никакого. Аккуратненько, прямо, прямо в сам скольчик туда. Оставляем еще минут на 15 подсохну всех бывают косяки как бы подготовщики не успели не углядели ничего страшного уберем это не самое знаете страшное что может быть убирается все следующим образом 400 супер оселекс на брусочек Водно-спиртовая обезжирка а сольвентом нельзя, либо поплевали и аккуратненько ее. Для чего нужна жидкость, чтобы адекватно вымывать стертые продукты с поверхности. Все остальное потом добьем на сухую, рисачок уберем. То есть, грубо говоря, мы производим, ну, блин, обычный, по сути, ремонтик, только уже на стадии перед покраской. Все, я не дотираю до конца. Мне еще шестисоточкой надо будет на сухую перебить рисочку. Как раз и перебьем вот это вот остатыш. Если повреждение небольшое, ну, такое, как, допустим, это скольчик какой-то, ничего страшного, можно такое под покраску, то есть она однокомпонентное шпакло, для этого как бы сделано это помощь малера именно в камере для вот таких случаев если же у вас какой-то там гигант, длинная дыра, царапина длинная, которую нужно именно нормально шпатлевать и перегрунтовывать то такое конечно делать уже нельзя иначе будут плохие последствия Так по грунту вроде бы как трется наждак не забивает но я это скажу когда начну на сухую тереть и все-таки я решил лакироваться буду своим привычным для меня лаком чтобы четко увидеть есть у грунта перспектива либо же это Бесперспективный для меня материал, по крайней мере. А объясню, почему решил своим. Мне проще будет понять. Потому что тот материал, которым я работаю с вязкой, он у меня отработанный, проверенный. Проблем нет. Я знаю, какой результат на выходе, как он выглядит. А если сейчас возьму еще и лак, для меня неизвестный, и где-то что-то пойдет не так, допустим, ну самое из вероятного, что-то по шагрению пойдет не так, то я буду себе чесать репу и думать конкретно на каком этапе, точнее на каком из слоев пошла эта проблема. Потом также отдельно попробуем лак на чем-то. попробуем отдельно лак на каком-то из этапов протираемся сольвентом тереть не рекомендуется хоть оно и сухое, но оно сырое Абсурдная ситуация, да? Сухое, но оно сырое. И берем 600-ка. Тоже колокс. Я ее подтираю соринки на грунте мокрой панковой. Смотрим. Через час после сушки у меня никаких забиваний не должно быть. Никаких забиваний нет. Это хорошо. Значит, теперь перебиваем тут рисачок. К наждаку в принципе, ну, не, есть налипание, есть чутка. Не критичный, но есть. Так, по забиванию наждака никаких вопросов об коленку чистый, то есть в этом плане устраивает, по тому как он растянулся, но вот знаете, у меня немного глаз цепляется за шагрень. Она такая мелкая, как будто сухая. Ну посмотрим, то есть мы будем смотреть на конечный результат. Ссора нету. Риску я поподбивал. По самой типа плоскости, как я обычно делаю, я пробежался, проверил наличие сорности. Ничего у меня не зацепилось за наждат. То есть продолжаем в том же духе. Все здесь. Все заподлицо. Все красиво. Разводим краску. Красимся. Разводим лак. Лачимся. Померяем толщину. Толщину с одного слоя. Ну, мы потом сделаем так. Я покажу выкраску. Померяем точно так же. Обычный, потому что на ней грунт. Сейчас мы возьмем среднее значение какое-то. Ну, средняя там 180. Берем грубо. 180 и от этого потом будем отталкиваться, когда еще долокируемся. Так, открашиваем. Так, при нанесении базы никаких вопросов. То есть все нормально. Все прогнозируемо. Сушка. Надо вот этот торец внимательно проверять, чтобы он был прокрашен. Да. Смотрим, что у нас есть Протираем. Так, ну все, высохло. Так, из того, что вижу после высыхания базы, никаких супер ярких Намеков на что-либо не видать пока что. Да, шагренька все-таки чуть-чуть больше, чем хочется мне. Но вот дело такое. Так, это у нас кореец, мне нужна мелкая, мелкая растянутая, поэтому первый тонкий глянец, второй в залив. Всё, пролачено так как надо я ему сушку хорошую ставим на машину и завтра по времени я посмотрю как он себя поведет этот грунт так давайте померяем толщину конечного покрытия 348 333 360. Я мерил по этому краю пластинки, поэтому тут и меряем. Короче, 350. Берем так поменьше. Но ну, я тут мог и налить лака побольше. Было в среднем 180-190. Это значит, ну, 180, грубо говоря, микрон там я налил. Много лака дал. И померяем толщину чисто исходную. 113. 106, 118, 109. Ну возьмем так к меньшему 110 микрон. И там было 180, значит 70 микрон у меня получилось <coughs>, с одного прохода грунта. Это ну как бы даже толще, чем я ожидал. Теперь пойдемте посмотрим, что получилось у нас на машине. На машине по бамперочку, по блеску все нормально. Я уже повернул там с ринки. По блеску все хорошо. Усадки какой-либо. Ну, я не увидел. То есть, по лаку меня все устраивает. Единственное, что я вижу в отличии, это более крупная шагрень, при том же подходе к нанесению базы, лака и грунта. То есть, то, на что я обратил изначально внимание что шагрень выше, чем. Я привык видеть ее на элементе после грунта мокрой по мокрому. Вот это именно есть. Но шагрень не противная, не конченная. Она нормальная, красивая. И, в принципе, если приловчиться к работе именно с этим грунтом, то это вообще не будет никакой проблемы. Поэтому, я думаю, у грунта, в принципе, есть право на жизнь. Еще раз пройдемся по ДДС. В принципе, по отвердителям и разбавителям можно поиграться, я думаю, выровнять шагрень под разные температуры. То есть медленнее, быстрее посмотреть, что у нас будет получаться. И, в принципе, как таковой, сам по себе, ну можно посмотреть, только надо еще узнать, сколько он денег стоит. На этом все. Дальше будем тестировать. Грунты, наполнители еще есть и два лака. Посмотрим, что они покажут. Всем пока, до встречи!